всех приветствую вот у некоторых существует такая проблема равно как и у меня что вот своего железного коня велосипед на даче некуда поставить он обычно подпирает заборы лавочки какие то другие предметы иногда падает либо если у него есть подножка стационарная то не всегда везде ровная поверхность и он тоже неустойчив поэтому у меня возникла идея сделать деревянную подставку для велосипеда состоящую всего лишь из четырех досок максимально примитивное изобретение легко переносимое в разные места парковки для велосипеда итак сейчас замеряем будущую длину нашего велосипеда и Определим длину боковых упоров для него. Вот таким образом я подставил доски. Сейчас измерим рулеткой длину. Длина получается 73 сантиметра. Ну и ширина нашей подставки будет 70 сантиметров. Потом по месту уже можно будет отпилить лишнее, либо оставим так, как есть. Доску буду отрезать с помощью вот такой вот пилы. купила ее недавно. Обзор на нее есть в моих прошлых видео. Кому будет интересно, ссылочка будет вправо. В верхнем углу начинаем пилить соберем нашу подставку и посмотрим как будет примерно это выглядеть Вот так примерно будет выглядеть в собранном состоянии наша подставка. Здесь мы учтем ширину самого колеса, выставим ее потом дополнительно. Сейчас снизу крутим саморезы, чтобы зафиксировать вот эти доски. И для наиболее хорошей жесткости мы еще здесь с каждой стороны сделаем по две косынки. Вот сейчас я нашу конструкцию перевернул, поставил с ног на голову и буду крепить их саморезами. Закончил я сборку подставки для велосипеда. Вот как видно, элементарная конструкция, 4 доски. Но ну, очень функциональная вещица получилась. Не стала делать вот эти поперечные косынки еще с каждой стороны по две штуки, как планировал. Потому что вот я попробовал на силу вот эти доски, боковые распорки. Они очень так крепко стоят. Жестко достаточно, но не вижу смысла больше еще дополнительно усилять конструкцию. Снизу я их прикрутил на сотые саморезы, Это на видео было видно, поэтому такого функционала у нас после жесткости достаточно. Ну в чем же преимущество такой подставки для велосипеда? А в том, что ее можно перемещать по участку и организовывать парковку велосипеда в любой части, например, как вот здесь, или вот здесь, либо в этом месте. можно подставку для велосипеда ставить там где это просто удобно для его использования там где тень там где нет дождя в общем где заблагорассудится в общем на сегодня мы закончили работу с подставкой всем до встреч пока пока